а а а Привет, я Анют. Анют, что мы сегодня с тобой будем готовить? Зверь! Давай вместе помешаем. Держи. Здесь комочки. Вишневый компот вишневый Мы добавили туда вишневый компот? Вишневый и будет какое желе? Вишневое Вишневое желе Дай папа тоже помешает А куда мы будем заливать вишневое желе? В форму? В какую? В какую? Приготовили вот такую формочку и сейчас будем заливать. Нам еще нужно будет что воронку, чтобы Мама? ровненько все залить. Да, я сама буду воронку. Я сама. Давай, вставляем воронку сюда вот. Ставили воронку. Все-все не надо сильно. Попробуешь жили Компорт. Да. Сладкий или нет? Подуй. Попробуй. Складики. Да. Хорошо. Все. Давай заливаем. Осторожно заливаем. Все вылезает. Что ли все? Облезает. Ой. Подожди, подожди, чтобы у нас Через край не полилось О, через край полилось Все, мы сейчас Достанем вороночку оттуда У нас полная получилась Нет, отсюда мы пробовать уже не будем Сейчас мы ее поставим В холодильник, дочь Поставим в холодильник, чтобы у нас Замерзло все Они у нас готовилось с тобой желе? Да. Где оно? Стаканчики. Стаканчики? Да. Вот наше желе какое получилось. Давай будем доставать. Такое холодное. А -а -а. а не получилось у нас желе цельное. Ой-ой-ой, Ой получился лизун. А -а -а -а. Подожди кушать. Вот такое у нас получилось желе. Вот Сейчас мы положим его в тарелочку. И будем есть. Алло, это кушала. Ты уже это кушала. У нас получилось действительно не желе, а лизун. Доставай. Руками что ли достаешь? Давай, доставай руками. Так так, раз и все. Бабах. Бабах. Все. Мама. Вот такое желе у нас получилось. Так, ложку мы берем. И кушаем. Вкусно? Или не вкусно? Вкусно? Что советуем? Что нам нужно сказать сейчас? Прямо туда. Спасибо, аппетитники. Приятного аппетита! Приятного аппетита! А? Подписывайтесь на канал! Старайки! Всем пока-пока за ночь!